Друзья, всем привет, заканчивается октябрь месяц, через недельку будет ноябрь, это 2018 год, это свежее видео, и мы с Русланом, вот он, Залют. Да, два бегуна двоечника, опять вышли на беговую тропу, почему вы двоечники, Руслан, скажи, когда ты последний раз бегал? Блин, мне кажется, я последний раз бегал с тобой, со мной тогда, в Марте. В марте месяца, но ну, нет, вру, я в Испании еще бегал, в начале сентября по горам. И что ты решил вдруг выйти на пробежку? По-моему, ты меня попросил. Ты меня попросил. А я, честно говоря, уже... Мы друг друга попросили <laughs> Мы друг друга попросили. Потому что после московского марафона э, я решил отдохнуть недельку, потом вторую. Если вы помните, марафон был 24 сентября, а сегодня 27 или 26 октября. Поэтому... Вот. То есть целый месяц я не бегаю. За октябрь я пробежал что-то 30 километров, что даже нельзя считать. Что, куда побежим? Прямо. Прямо. Какая-то какая тропа. Это шикарно. Так, ну, короче говоря, в общем, не бегаю, не бегаю, а впереди мой Фокс. Я такой думаю, ну, наверное, три месяца хватит. Я вспоминаю, как я к Суздалю готовился за очень маленькое время. Впереди ж зима, холодно будет, снежище. И думаю, надо как-то вбегаться. И тут на мое счастье Руслан. Да, он, мне, он, мне кажется, позвал меня на пробежку. Я думаю, это знак. В прошлый раз он меня вывел. В том числе и он помог выйти мне из тупора тогда мы пробежали. Я как-то так думаю, надо, надо, надо, надо. И вот мы бежим. В общем, не к тому, что я призываю вас бегать так, как раньше, потому что мало бегаю. Ну, просто, потому что это кайфово, правда? И чаще встречаться. Чаще встречаться, да. вообще, посмотрите, какая И вообще, очень красиво. Это ботанический сад, мы бежим какими-то козьими тропами. Вот, я сейчас просто реально жалею, что в октябре я не бегал, потому что здесь так красиво, так хорошо. А, было еще много да, много и было. Новый. Много народу бегают. Уходит. что я тут уже незнакомые дорожки запутался. Ну, в общем, вот так вот. Короче, я живой, я бегаю. Да, я снимаю видео и даже, наверное, выложу что-нибудь, постараюсь, это будет коротким, чтобы вы знали, что я бегаю. Вот, в общем, меня впереди Мэтт Фокс, я хотел бы уже отказаться от бежать, но Руслан говорит, тебя не поймут свои 300 подписчиков, которым ты не расскажешь, как ты пробежал, друзья, которые встретят себя. и я понял, что надо тренироваться, и, в общем, спасибо, что вы меня смотрите, спасибо, что пишете, где, Олег, где видео мы ждем, что это стимулирует меня, это определенный груз ответственности, но это приятной ответственности, я благодарен вам за это, друзья. Так что, до встречи в эфире, до встречи на забегах. Если я вдруг пропадаю, пишите мне. Я всегда с радостью читаю ваши комментарии. Ну, как-то так, в общем. И ведите здоровый образ жизни. Но главное, чтобы все было в удовольствии, без напряга. Да. Да? Да. да. Руслан, а почему ты не можешь никак начать бегать нормально? Я постоянно начинаю бегать. А, да, да. Руслан постоянно начинает, но не может продолжить. Да, я не знаю, что. В общем, короче, а я стараюсь бегать сейчас в удовольствие. Я забил на все эти большое количество забегов, медалей. Просто вот бежишь и получаешь удовольствие. Вот так жить надо. Один раз живем, поэтому как-то так вот заканчиваем.